Шага тысячи верст Мой генерал, ты не знал Нежности звезд За горой ждут на постой чьи-то дома. Там за горой выдержать бой нет уже сил, но не впервые Ты же герой, а значит уже победи. Солдат просто устал, мой генерал, мне бы узнать, сколько мне ждать.